Всем привет! Меня зовут Елена Соколенко. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, посмотрели презентацию компании LiveGood и презентацию маркетинга компании LiveGood. Я уверена, что вам очень понравилось и вы поняли, что это самый денежный маркетинг вообще сейчас, который представлен на рынке MLM-компаний. Ну что, друзья, поехали! Значит... Обратите внимание, что вы находитесь именно на моем сайте, на сайте Елены Соколенко. Что от вас нужно? От вас нужно английскими буквами ввести фамилию и имя. Так. Также электронную почту. ввели данные электронной почты и нажимаете на кнопочку «Забронируйте мою позицию». Вуаля! А дальше. «Look in your position». Нажимаете вот на эту зеленую кнопочку или, в принципе, можете, конечно, перевести на английский, но в любом случае вот сюда заходим. Так. Ну, значит, так. Мы ввели данные. Обязательно придумайте юзернейм, паспорт, пароль, извиняюсь. Дальше, смотрите, выбираем членство. Можно выбрать за 49.95, что в это входит. Годовое обслуживание за 40 долларов – это допуск к бэк-офису. И 9.95 – ежемесячная абонентская плата. Либо можете выбрать опцию, которая будет стоить 139, 140 долларов, это уже все включено на год, да, у вас получается 40 долларов это доступ к бэк-офису и плюс 100 долларов на 12 месяцев абонентская плата. То есть, если вы четко решили, что будете развиваться в компании, и у вас есть на данный момент 140 долларов, то, конечно же, выгодно выбрать именно этот тариф и сохранить еще 20%. После этого, как вы выбрали членство, заполняйте дальше «Shipping Information», ну, то есть адрес доставки. Обязательно заполняем. Дальше важный момент. Выбираем метод оплаты. Кредитные карты из России не работают, поэтому мы выбираем Pay, оплата с криптовалюты, с любого крипто кошелька. Готово. Дальше, продолжить. Итак, все прекрасно, значит, выбрали оплату 139 долларов сразу, сразу же на год. И обращаю внимание, что компания в течение двух недель, по вашему заявлению, может вернуть эту сумму, если вы если вы передумали. Дальше, дальше заходим Payvee в крипто. Так. И выбираете, чем хотите оплатить. Биткоин там, биткоин там, кэш, литкоин там, эфириум, рипл Ну, в общем, смотрите, тут много-много USDT. Ну, что хотите, любой, все популярные криптовалюты здесь указаны. В общем, выбираете. Дальше, дальше открывается ссылочка. Смотрите, да. Вы эту ссылочку копируете и... Дальше встав, вставляете а, в свой кошелек. Вот это, я уже дальше не буду переходить. Да? То есть у вас есть 15 минут на оплату. Вставляете эту ссылочку в свой криптокошелек, происходит оплата, и вы все становитесь а, активированным партнером компании LifeGood. Всего хорошего!